Что-то кажется очень древнести. А. Ты хоть раз играл в джингу? Брайан, а зачем он опять к нам приперся? Вчерашка. Ну чувак, в желтом Он очередь занял. Улица холодно. Вот и впустил погреться. Откуда он вообще взялся? Да фиг знает, откуда такие берутся. Но очередь очень большая. Как же классно все-таки вечером посидеть с друзьями поиграть ботан хватит искать оправдание тому что ты забыл оплатить интернет <с Блин. <с да я просто не стараюсь вот если б на что-нибудь играли давайте на деньги очень смешно как мы будем играть на деньги когда деньги в этом доме только у тебя вот я скоро ну да. свое место в очереди и у меня будут я на щелбаны. Я на щелбаны больше играть не буду. Все время он получает щелбаны. А до еще щелбала сразу в больницу. <связать> Ау. Ау. <связать> <связать> <связать> не, на щелбаны скучно. Давайте что-нибудь посерьезней. Ааа, басла, это как-то уже слишком. Всё, я наигралась. Идем спать. Ну уж нет, продолжаем. Перерыв две минуты. Давайте-ка подроще. А, Ааа, лимон в глаза, это слишком. Блин, это сама жизнь. Вы что, рехнулись? Давай, давай. О нет! Терпеть не могу, фейса! Извините! Не дай бог об этом, кто-то узнает. Брайан, ты скетч там случайно не снимаешь? Да нет, камера-то выключена. Видишь, красным моргает. Разрядилась, значит. Ну ладно. Точно, а может все-таки записывают? Все готовы? А что сейчас за... Ам... Там точно один патрон. После этого играть в рулетку русскую? О, о, о. Вот дерьмо! Что ты наделала? Охренеть! Да я же вытащила патрон! Твою мать! Да, нет воды! Вот это поиграть! Откуда у всех неожиданно появились молчи, молчи, пистолеты? Там шкафу, ружье и гранаты. Откуда? Хотел интересный лайфстайл снять. Да, он зашибет гласстайл. У одна... тебя пока од одна готовка и просмотр всякой информации Райдово, в роликах. Приходится убираться за всех. Кто вот доигрывать будет потом. <свят> Может он ушел? Эй, Брайан, подождите меня. А что, голова уже прошла, типа, после щабана. Ну как там у вас? <свят> Ах ты, Ли Минус ботаны, Брайан. А что за, за кассета-то такая у них, а? Девять. <связывая> что девять? Девять раз проиграть, ну ты убогая. <связывая> <связывая> Теперь все в голове у нее было? Да я просто не стараюсь. Вот если бы на что-нибудь играли. Точнее, ну твою джаргу на. Брайан Лавс матерится. В это время можете посмотреть его Нет уж спасибо. Пока. Лайфстайлы не интересны. Так ну скажи если честно какой-то ну вообще не